где-то 83 третьего года. Маска сначала московская. Да, да возле островного моста до восьмого года больше 20 лет с двух лет я учился в мореходке учился потом в лепо я жил я поступил в море... латвичскую мореходку и так и остался жена жила когда познакомился так и так и остался и этот район мне нравится есть много парков старый район такой не так уж много суеты, скажем так. Громко стима тоже бьют, когда на слез заскрипел. Нельзя? Зачем снимаю? И фильм снимаю. На, ты на кинофестиваль. Более 50 лет, то ну, то время, когда было... я был 40, Я жил в Риге. Я жил в Риге, в Я ну, видишь, тут зенова мера виат полицрайон, потому что paliek labāks. копьяются, там поле man там грошахс, если